Всем привет, с вами компания Nagazu.ru Сегодня у нас на установке была очень э, интересная машина э, и, и, Даже не интересная, а сложная машина по установке А в чем сложность была установки мы вот сейчас Сергея, как Всем обычно, привет. спросим Сергей, ну давай, рассказывай, что здесь было сложного? Автомобиль Volkswagen Tourer 3.6 с непосредственным впрыском 280 лошадиных сил на этот двигатель обычный 4 о, комплект четвертого поколения не поставить нужен специальный комплект на этот автомобиль мы установили оборудование Optima называется Alex E смысл какой что параллельно с газом всегда подается процентов от 5% до 15% бензина Всегда. Для правильной работы двигателя, чтобы газ не навредил двигателю. Именно непосредственно впрыску. Так как бензиновые форсунки входят в камеры сгорания, для этого требуется подача бензина всегда. <тек> у других производителей расход бензина в районе 20%. А конкретно у Optima Idea можно снизить его до 5%. То есть это очень круто. А, так выглядит подкопотное пространство. Есть... Ага, давай поближе посмотрим его. Так. Все разместилось в углу, в левом получается. А вот у нас редуктор. А редуктор стоит э, турбо э, до 360 лошади. И более. Форсунки откуда э, Почему именно эти форсунки? Высокая надежность и хорошая производительность. Очень быстрые форсунки, одни из самых быстрых. Фильтр со отстойником, центробежный. Полный комплект одного производства от польского производителя Алекс. Блок управления под GBO спрятан. Что сказать? Вроде все. Он будет ездить, а, и перерадоваться да. и Я правильно понимаю? Так, так давай бар посмотрим на баллон. баллон можно установить вместо запасного колеса на 42 литра но клиент захотел побольше установили баллон на, 94, ой, на 90 литров цилиндрический с мультиклапаном класса Европа заправочное устройство фаркоп вот так аккуратненько сделали mm -hmm. клиент сказал, что расход бензина на данном автомобиле в районе 20 литров по городу Соответственно, получится, что литра 2 будет бензина и 18 литров газа. То есть экономия 40-50%, процентов, наверное, будет. Сергей, я правильно понимаю, что на такие машины центры не, центр не берут? Многие центры вообще не ставят на непосредственный впрыск, не могут поставить или не умеют ставить. Боятся вообще. Кнопка переключения. Вот такая. Машина заводится на бензине. Лампочка показывает, что моргает. И переходит на газ. Машина теплая. Машина работает на газу. Если захотели перевести на бензин, все так же переключаем на бензин. Машина на бензине. Опять оборудование оптимальное, пользу производителя, цена стоит. Но машина ждет своего клиента, но мы прощаемся с вами. Всем пока. Пока.